Это слово «ленивый», это оскорбительная и негативная черта. Это добровольное, целенаправленное решение не действовать, несмотря на то, что он вполне способен и при благоприятных обстоятельствах делать это часто из мелких и эгоистичных соображений. Эмоциональное истощение не является произвольным. Его можно отключить, и его нельзя просто отключить. Это один из признаков выгорания, связанный с вашей психикой и эмоциями. Так как же определить, что это эмоциональное истощение? Что же, давайте посмотрим на некоторые признаки первых, кажется, что вы не можете выполнить работу, но обычно вы делаете или учитесь чему, даже если это немного. Теперь, однако, это похоже на то, что вы весь день сидите на своем рабочем месте. И ладно, ты снова дома, что случилось? Оглядываясь назад, можно сказать, что эмоциональное истощение может быть игрой. В отличие от вашего обычного «я», вы легко отвлекались, и все ваши обычные задачи казались монументальными препятствиями. Возможно, вы пропустили несколько важных сроков, несмотря на то, что знали, что они наступили. Это похоже на то, что все это просто одно серое пятно, и вы просто не можете сосредоточиться или заставить себя быть на чем-то одном. Один из таких дней может быть связан с той ночной игровой сессией. Большинство дней, когда это происходит дольше нескольких недель, могут быть эмоциональным истощением. Во-вторых, ты так устал, но ты ничего не сделал. Вы озадачены, заснуть было нормально. Ты не просыпаешься всю ночь. Может быть, вы даже вздремнули в течение дня, но все еще двигаетесь и думаете, как будто вы попали в загустевший пудинг. Это вполне может быть эмоциональное истощение, пытающееся заставить вас притормозить и начать заботиться о себе. Возможно, вы игнорировали свои желания и потребности, направляя всю свою энергию на других или на работу. Что бы это ни было, это напоминание о том, что нужно заботиться о своем эмоциональном здоровье. Ведение дневника, разговор с сочувствующим другом или, может быть, психотерапевт могут помочь восстановить то, что не может сделать сон. Возможно, у вас также не было времени на моменты внутреннего спокойствия. Так что медитация или даже долгая горячая ванна могут помочь. В-третьих, этого недостаточно. Ничто недостаточно хорошо. Вы вдруг обнаруживаете, что вас не удовлетворяет все, что вы делаете. Как вы могли подумать раньше, что эта маленькая ошибка была, ну маленькой? Он огромный, боже мой. Вы начинаете закручиваться. Ты просто знаешь, что из-за этого тебя законсервируют. Это эмоциональное истощение. Здравствуйте, кажется, мы встречались. Да, как ни странно, эмоциональное истощение, похоже, превращает человека в кошмар сверхперфекциониста. То, с чем вы только что имели дело раньше, теперь все это действительно беспокоит вас, что приводит к что вас беспокоит все больше и больше вещей. И все это кажется катастрофическим. Вы ругаете себя за малейшую предполагаемую ошибку, критикуете себя, как мастер пыток который подпитывает стыд, страх и печаль, а это означает еще больше ошибок. Да, вы видите, куда это идет, никуда не годится. Поэтому, если вы начинаете видеть, как усиливаете ненависть к себе, застреваете в точке, где вы постоянно разочарованы до слез и полностью недовольны всем, это знак, который говорит вам сделать шаг назад. Ты можешь это сделать? У вас есть собственная история и свидетельства, доказывающие, что это необычно, что вы все еще делаете ту же хорошую работу, что и месяц назад. Он говорит вам, что, возможно, пришло время позаботиться о себе. Может быть, обратиться за помощью, чтобы вернуть вас в хорошее место. В-четвертых, вы чувствуете себя иррационально раздражительным. Эмоциональное истощение оставляет вас открытыми и уязвимыми для стрессоров, с которыми вы обычно легко справляетесь, что приводит к нервозности. Больше неспокойная скала стойкости. Теперь вы всегда на грани, ваш разум дергается в режиме «бей» или «беги». Все кажется более угрожающим и оскорбительным. Таким образом, вы можете интерпретировать даже самые нейтральные обмены мнениями и действиями, как оскорбительные или подозрительные. Ты хочешь наброситься, как загнанный в угол зверь. Уф, это может сильно тебя укусить. Ты знаешь, кто ты. Вы даже можете почувствовать, как огрызаетесь на кого и одновременно внутри кричите, что не так. Почему ты так себя ведешь? Послушайте этот низкий голос. Номер пять. Ты ешь странно и не спишь. Это влияет на прием пищи. Может быть, вы не удосужились подумать о настоящей еде, так что пакет начис, безусловно, звучит великолепно. Собственно, последние четыре ночи подряд были такими. Или вы путешествовали на автопилоте и съели ужин из картофельных чипсов и двух зефирок. Что? Перед сном вы можете обнаружить, что ваше тело очень устало, но вы не можете заснуть. Или вы просто не ложитесь спать в обычное время. Какой еще день? Все это способствует плохому настроению и туману в голове, за чего становится еще труднее взять себя в руки в начале дня. И остаток дня после этого не становится лучше. Эмоциональное истощение отстой. Как и другие проблемы с психическим здоровьем, это физически незаметно, как сломанная нога. Общество так долго также следовало корпоративной линии переутомления, что вызывает восхищение, заставляя нас верить, что это истощение каким-то образом связано с нашим дефектом. Теперь, когда выгорание и эмоциональное истощение, которое оно сопровождает, признаны лечебными явлениями, вы можете начать путь к исцелению и вернуть чувство собственного достоинства. Эмоциональное истощение – это не то, что вы говорите «Я мальчишка, который просто не хочет этого делать». Это признак того, что вам может понадобиться время для себя и, возможно, обращение к профессионалу за помощью, чтобы вернуться в свою зону. Вы заметили или распознали какие-либо из этих симптомов? Это видео помогло вам понять то новое о себе? Если да, то как? Пожалуйста, не стесняйтесь комментировать и делиться. Если вы не слишком устали, пожалуйста, нажмите на эту кнопку, и мы скоро увидимся.